Томат Мистер Сноу. Этот сорт относится к низкорослым сортам, так называемым, гномам. Кусты у этих сортов такие мощные, толстые стволы, темно-зеленые листва. Отличаются от всех остальных томатов. Вот такие вот плоды бело-желтого цвета, плоско формы. Это очень урожайный сорт. При полном созревании бывает вот здесь вот такая оранжевая верхушечка. Плоды очень ароматные, массой до 200 грамм и более. Вот сейчас взвесим. Один томат 237 грамм. Но это еще не самый крупный экземпляр. Теперь посмотрим, какой этот томат в разрезе. Вот такой вот многокамерный, но тем не менее очень мясистый и сочный. Вот сок капает прям в тарелку мне. Вот. Этот сорт томата подходит для употребления в салатах, в свежем виде. Очень вкусно скушать такой томат. Тоже всем советую его выращивать. Высота куста этого томата достигает до метра. Этот куст не требует посынкования и по срокам созревания это среднеспелый сорт до созревания проходит 110-120 дней